Трамп снова президент, КФУ снова протягивает руку помощи. Добровольский центр помогает всем нуждающимся, и здесь собраны люди, те, ну, те неравнодушные люди, кто стремится помочь другим. Я молодой ученый. Идея этой школы в том, чтобы передать опыт ведущих ученых нашим молодым специалистам, студентам, аспирантам. Всем привет! В эфире «Универ Ньюса» в студии Ильвина Габрахманова. 15 ноября в День призывника в России прошел первый военно-патриотический диктант. Мероприятие, организованное учебно-методическим центром воспитания молодежи «Авангард» при поддержке российского общества знания, собрало более 220 тысяч участников по всей стране. Богатейшая военная история России, великие битвы, героические подвиги, русское оружие, а также государственные символы и произведения искусства стали основными темами диктанта. Диктант состоял из шести вопросов посвященным военной истории России и прежде всего событиям новейшей истории. Для выполнения задания участникам будет даны 60 минут. Экс-президент США Дональд Трамп заявил о движении своей кандидатуры на выборах на пост главы государства, которые пройдут в 2024 году. Какие планы у бывшего лидера Штатов, смотрите далее.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 Если заемщик не сможет осуществлять выплаты, кредитор изымет заложенный объект недвижимости, попытается его продать, но продать он его по той цене, по которой этот объект был продан заемщику, уже не сможет, поскольку цена была заведомо завышена.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 Партия гуманитарного груза от Добровольческого центра студентов КФУ «Планета добрых людей» отправилась на региональный склад. Репортаж Маргариты Михайловой. Гуманитарный штаб Казанского федерального университета по оказанию помощи тем, кто находится в зоне специальной военной операции, продолжает свою работу. Накануне на республиканский склад была отправлена партия гуманитарного груза. Оттуда вещи будут переданы и распределены нуждающимся. Ксения Бирюхтина, координатор добровольческого центра, признается, что вступила в ряды волонтеров, потому что такой был душевный порыв. Помогая тем, кому поддержка необходима, можно сделать этот мир чуточку лучше. Добровольческий центр помогает всем нуждающимся. И здесь собраны люди, те, ну, те неравнодушные люди, кто стремится помочь другим, Несмотря на то, что там материальные какие-то затраты или еще что-то, просто мы стараемся помочь тем, чем можем. Свою работу штаб начал в октябре. За это время было собрано около 400 килограмм гуманитарного груза. Участие в акции приняли преподаватели и студенты Казанского федерального университета, а также жители города. Продукты питания, лекарственные препараты, предметы личной гигиены и одежда были собраны в соответствии с рекомендуемым перечнем региональных штабов.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 или отправив письмо на электронный адрес добровольческого центра. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете проходит ряд лекций, направленных на освоение различных геологических и нефтегазовых технологий. О мероприятии расскажет наш корреспондент.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 10-13 ноября Координационный центр по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма провел образовательный интенсив «Смысл есть» на территории базы отдыха «Глубокое озеро». Темой образовательного интенсива стала профилактика деструктивных явлений в двух направлениях – профилактика и сеть. В мероприятии приняло участие свыше 90 человек. Помимо студентов Казанского федерального университета, в образовательном интенсиве участвовали студенты других институтов Казани и приближенных городов. На этом все. В студии была Эльвина Габдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!